всем привет вы на канале как заработать в интернете в этом видео я вам покажу кран салана который сразу же платит на крипто кошелек FoutedPay. и за день можно сделать здесь 14 клеймов чтобы здесь зарабатывать вам нужно нажать go to sponsor также в этом обзоре я вас попрошу зарегистрироваться на вот данном кране ltc Clicks. Что еще здесь не зарегистрировано. Регистрация здесь простая. Я здесь решил принять участие в конкурсе. До конца осталось вот 2 дня и 9 часов. У меня здесь вот на балансе 578 баллов. Если каждый из вас, кто посмотрит это видео, зарегистрируется, я за каждого получу по 5 поинтов. И возможно я здесь какое-то место займу и выведу данные лайткоины если вам конечно не сложно также вы сами можете здесь зарегистрироваться зарабатывать и попробовать принять участие в данном конкурсе я думаю что на этом кране это не последний конкурс также на нем можно зарабатывать в разделе фауциты он сейчас дает 200 сатош лайткоина каждую минуту также здесь есть серф-эдс и здесь у нас 18 рекламных объявлений и за каждое объявление вот 15 секундочек получается 179 тоже лайткоина ну и таких объявлений здесь достаточно итак переходим на кран солана здесь нам нужно пройти короткую ссылку она несложная также я заметил этот кран работает блокировка рекламы вот у меня блокировка рекламы работает и все нормально проходится криптовалюта Solana это перспективная криптовалюта если собирать ее на долгосрок, она очень хорошо выстрелит и вырастет Вот видите реклама блокируется она даже здесь вот не показывается то есть легко здесь зарабатывать ну, кому конечно это все интересно и вот я прошел спонсорскую ссылку вот моя реферальная ссылка кому интересно можете делиться своей ссылкой и будете зарабатывать 50 процентов комиссии от сбора ваших партнеров и вот баланс на кране перехожу на фауципп я обновляю страничку смотрим вот сбор с крана все нормально платятся то же самое я вот из этого крана выводил. Здесь кто будет зарабатывать, собирается тоже лайткоин. Выплата приходит в течение 72 часов. Вот она транзакция. Сейчас я покажу свою выплату. Вот она выплата. Она мне пришла вот, два дня назад. Я выводил на кошелечек. Все здесь приходится. И вот здесь, если мы зайдем в раздел Help, здесь вот написано, сейчас я вам покажу, вот 72 часа. Переведем. Все платежи опрабатываются в течение 72 часов напрямую на ваш кошелечек. Что, друзья, поддержите меня в конкурсе, возможно, я какое-то место здесь и займу. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем желаю хороших заработков и всем пока.